Привет! В прошлом видео я немного показал формулу, но не рассказал, что за путь про такой вообще, что это такое. И многие реально подумали, что я собираюсь садиться на фармакологии, выступать на соревнованиях, пробовать себя в бодибилдинге, ну и, собственно, выходить на сцену. Хотя. нет. Нет. И не смотрите на то, что я такой немного сонный, потому что сейчас, время, в районе 5 утра, я решил вставить пораньше осторожнее а голодание. Кстати, сегодня расскажу немного про цели. Я не хотел на самом деле это делать, хотел немного сначала достигнуть, сделать, потом показать. Но пропадать все-таки, наверное, это не самый лучший вариант. Смотрите, я на голодании кто-то оставил мне покушать. В общем-то, сама концепция пути в ПРО это не сцена. Это достижение каких-то таких вот довольно высоких результатов, спортивных, местами не спортивных, которые я ассоциирую именно больше, наверное, с профессионалами. В общем, это своего рода достижение потока жизни профессионала. Когда человек занимается своим любимым делом, он может обеспечить себя финансово за счет этого самого любимого дела, обеспечить там свою семью, родных и так далее, то есть закрыть этот вопрос, он может заниматься только этим и может спокойно себя в этом реализовывать, пок показывать какие-то а, крутые результаты в этом деле, да, развиваться дальше смотреть какие-то новые горизонты, рассматривать. И самое главное, чувствовать себя ментально круто, в равновесии с самим собой и не отвлекаться на какие-то другие там мелочи либо какие-то жизненные обстоятельства. я а, работал в тануке официантом еще прошлой зимой и сейчас рядом сижу на лавке кушаю макдональдс зашибись поднялся ну что друзья наконец таки я добрался до вот этого замечательного шедевра произведения из пушка снимаю с фронтовочки поворот здесь конечно многовато но я прям очень очень долго этого ждал и это mm -hmm. просто сказка, давайте заценивать, попробуем. Это прям вообще должно быть очень-очень-очень И это что такое? Я не могу его кусить. <зас> иди. сейчас мини-мини-торт, можно сказать. А, Своеный, с карамелькой, тушенкой и... И конечно путь профессионала очень тесно связан с формой, которая зависит от многих факторов и многие из них, к сожалению, нам не подвластны, и поэтому я на некоторое время могу спокойно пропадать, потому что я такой стараюсь, стараюсь, стараюсь, а потом случается какая-то фигня и я не хочу о ней рассказывать, но все-таки какой-то контент делать надо и конечно понятно, что в этой жизни не всегда все идет так гладко и правильно, но хочется же и поэтому в такие моменты я просто решил закрыться и далеко не все показывать хотя насколько это правильно я не знаю ну и так как этот канал мой бложик, уверен будет правильно рассказать об этих самых задачах и периодически делиться отчетом небольшим что произошло, как произошло, почему произошло в общем поехали первая форма во-первых самая главная задача это быть здоровым, чувствовать себя классно чтобы не испытывать никаких проблем, никаких там никаких вот этих вот потусторонних для спорта и в принципе фитнес деятельности вещей в общем чувствовать себя на все 100% и иметь 8% жира в организме. Да, это достаточно низкий показатель, но как показывает лично моя практика, мне очень сильно комфортно подходить в зеркало и видеть не просто 6-8 кубиков пресса, которые у меня в принципе почти всегда есть, ну или всегда, а именно такие, знаете, прям шреда, такие прям вот, Масштабные, глубокие, чтобы защипываться такую вот эту вот складочку. А там почти ничего нет. И мне это очень нравится. И такая форма у меня была в Москве летом года два назад. И там период, наверное, с 15 до 17-18, что-то в таком роде лет Совсем недавно я сделал биоимпеданс вот здесь вот фоточка Там показано, что у меня порядка 12,5% жира А.К.А. 11 кг жира в организме То есть для того, чтобы дойти до моей цели Это прям такая модельная форма Ну, чтобы вы понимали, это примерно как Дэвид Вейт, там Джефф сейд Ну, вот эти все ребята Там ну, плюс-минус от 7 до 8% Мне нужно скинуть, получается да, как минимум нужно скинуть 5 килограмм, а это я хочу сделать до 5 сентября время осталось не так много, сейчас 19-е, но есть план четко расписан, не знаю, будет ли организм отдавать такое большое количество жира за такой маленький срок, но собственно мы это и проверим. И многие могут подумать, что эта форма единоразовая, то есть подвестись там к определенному дню для фотосета, для видео, но нет, я хочу держать ее на постоянке, в этом не то чтобы вся сложность, просто вот факт, да, я хочу ее держать на постоянке так что буду держать вас в курсе постараюсь это сделать к 5 сентября и держать, не обжираться, ну там уже как пойдет и как посмотрим по силовым показателям. Так на помост приглашается Дмитрий Эстетика. Возраст ответа: 15 лет. Вес: 110. Вес снарядом нас 240 килограмм. Вес лица. Давай, let's go, everybody. All in. Давай. Оп, Пошел, блять, о, Все, все, все, все, все, все, о, Димон, о, Спина уйдет, о, наконец-то завершил свое трехдневное голодание 72 часа и вот сейчас моя актуальная форма после голодания прям вот сразу ну а теперь к силовым Мои цели довольно просты Они базируются на двух базовых упражнениях Это жим и становое В жиме я хочу пожать 180 кг в любой технике, можно в грязной, с и без паузы, вообще все равно, я не лифтер, не выступаю на соревнования. Почему 180? Потому что Дэвид Уэйт, по-моему, жал 176 или 178, я хочу пожать 180. Ну а тяга 300, потому что просто красивое число. Опять же, в классике, в сумо абсолютно без разницы, в лямках, без лямок тоже абсолютно без разницы, просто хочу потянуть 300. 130. Уже готов отхинуться. Да. Давай, пошел. Когда это будет, вообще без понятия. Я не форсирую, не тороплюсь максимально стараюсь накладываться на здоровье, вот, вот голодание мне в этом очень сильно помогает а это конечно не к 5 сентября, к 5 сентября я постараюсь сделать минимальный процент жира и при этом же минимальный процент жира, соответственно, сделать вот эти силы показатели но опять же, когда точно, не знаю ну и два движения из воркаута, это передний вес, я хочу продолжать его ну хотя бы секунд 5 таким прям, ну, красивеньким, да, и потянуться на одной руке, потому что раньше я умел подтягиваться, раньше я умел перед низ, а теперь что-то как-то вот я не могу, и хотелось бы отвернусь. Ну, это будет красиво. Ну, а следующий аспект уже касаются не совсем спортивной деятельности, но они тоже входят как раз-таки в путь про, потому что следующее – это заработок. И заработать у нас на самом деле можно прям очень-очень многими способами. По сути, ты можешь начать свой бизнес, ты можешь пойти куда-то работать, да просто официантом пойти работать. Например, в Москве можно зарабатывать очень крутые деньги, либо пойти работать тренером и тоже зарабатывать еще крутые деньги. Но я не хочу, потому что для меня прогресс очень тесно связан с моей деятельностью. Уровень счастья связан с прогрессом, а прогресс связан с моей деятельностью. И прогресс у меня оценивается не в том, сколько я заработал а в том, сколько я заработал именно с моей деятельности, И не просто даже с блогерства, с ютуба, с инстаграма, с интеграцией, а именно как атлет, потому что мне очень-очень близка э, вот вся эта западная немного тема, где люди вкладываются в развитие себя как в атлета. Например, вот как Дэвид Уэй, как Лекс Литтл, как Энтони Монтелло сейчас очень популярные. И, конечно, не хватает блогеров у нас тоже, но у нас просто фитнес-индустрия сама к этому ну, не совсем расположено Здесь очень мало денег, мало контрактов, рекламодателей И как бы сама монетизация С твоего отлетства Она гораздо ниже Хотя, например, живя ну, там, В Нью-Йорке, в Калифорнии, в Канаде Ну, в принципе, да, в английских странах Ты можешь чувствовать себя очень хорошо Не собирать миллионы просмотров Для того, чтобы ездить на Тесты, например, да, обеспечивая себя, свою семью и так далее. То есть вот к этому я стремлюсь. И, наверное, основной доход, который я хочу получать, это с монетизацией видео именно атлетских, то есть не какие-то там пранки, например, хотя это тоже топ. Но мне просто ближе вот эта тема, атлетская. Вот. А с продажей программ тренировок, хотя это тоже немножко косвенная часть, с контрактов, вот это уже более к основной подходит наравне с монетизацией Контракт, например, вот с MyProtein, там было бы круто заключить Когда у меня будет соответствующая аудитория Либо с другими какие-то компаниями, там ZoomShark или... Ну, много-много, короче, интересных компаний, с которыми я хотел бы сотрудничать Но для этого нужно самому соответствовать Ну и по конкретным числам, сколько я хочу зарабатывать Ну, хотя бы нужно выйти на доход в 50 тысяч рублей Это прям самый минимальный, это вот прям самая минимальная планка, которая сейчас у меня стоит стабильные 50 тысяч хотя потолка там практически вообще не может быть и можно зарабатывать куда больше и чувствовать себя как я и сказал прекрасно так что когда я буду зарабатывать 50 тысяч именно вот с этого да, вот конкретно там не с интеграцией, а вот именно с то я об этом скажу и цель будет выполнена. Третья безумно важная для меня часть, это развитие себя и своего личного бренда не только в СНГ, но и на все мировое сообщество, в частности, больше, наверное, англоязычное, потому что мне прям мега лежит к этому, Даша, я начинал канал, начинал с Инстаграм именно на английском языке, и я очень сильно туда хочу, наверное, полностью идти, но все-таки... Основная это моя душевная часть, скажем так, в СНГ, потому что я-то родился в России, в Ульяновске, говорю по-русски, и это мне гораздо ближе, чем, условно, если бы я родился там в Канаде или еще где бы то ни было, да. Но я очень хочу развиться на англоязычные страны, поэтому мне нужно вести англоязычную соцсети, YouTube, Instagram, и с этим я тоже буду с вами делиться, как только появятся какие-то успехи, буду, ну, делать небольшие отчеты, рассказывать что как, как там продвигается, как я собираюсь там продвигаться, сколько можно с этого заработать, я знаю, всем интересна тема заработка, особенно на монетизации, там контракты, программы, ну потому что цены другие, вообще все другое, короче, буду с этим тоже с вами делиться и в основном я хочу перейти именно туда вот по сути Артем Долгин это очень хороший для меня пример с точки зрения, как можно развить свой личный бренд, то есть он Поднимался из СНГ и с Украины. По-моему, Житомир небольшой такой город. У него был, или даже может быть не город. И в общем, он потихоньку-потихоньку рос, переехал в Калифорнию. Сейчас имеет личный бренд, Golden Aesthetic, стопит за эстетику с Арнольдом, с Фрэнк Зейном интервью. С Арнольдом вряд ли с Фрэнком Зейном Браул. Короче, вот что-то типа такого, но только стараться еще выше него сделать, это, конечно, потребует много времени, много усилий, но это сто процентов того стоит, я очень сильно хочу это сделать. Но при этом я также не хочу забрасывать русские соцсети, потому что было бы логично, конечно, уйти с головой туда, не распыляться, это, наверное, было бы правильно. Но что-то вот изначально родное русское во мне, конечно же, лежит, то есть от него никуда не деться, и я хочу тоже делиться с вами, но в потенциале все-таки перейти туда, и чтобы вы, люди, которые за мной следили, мои подписчики, людям, которые я интересен как человек, тоже смогли, собственно, слить за мной, но только уже, возможно, на другом языке. но это я прям совсем далеко заглянул. В общем, вот так вот. Ну и, собственно, почти все. Сейчас расскажу просто вкратце про здоровье, что со мной случилось, почему я пропадал, почему я периодически пропадаю. И о следующих частях. Собственно, в следующих частях я расскажу о своей диете, о питании, более подробно, наверное, о программе тренировок, каких-то принципах, которые я придерживаюсь, как тренируюсь, как питаюсь. Ну и в целом обязательно пишите комментарии, что конкретно вам было бы интересно абсолютно на любую тему. Будь то заработок, будь то англоязычные соцсети, либо мои программы тренировок, там питание. В общем, все, что вам интересно, я буду с удовольствием показывать весьма, потому что я знаю, такие видео они не рассчитаны на то, чтобы собирали там 100 тысяч просмотров, миллионы просмотров, хотя, в принципе, 100 тысяч, я думаю, тоже могут собрать, но они, в принципе, не рассчитаны на широкую аудиторию, как, например, рационы или какие-то развлекательные видосы. Я снимаю это вот на русский канал больше для души, больше вот-вот-вот. Мне по кайфу сидеть перед камерой, делиться. Это вот то, что меня прямо заряжает. Это круто, когда, допустим, вы сейчас это смотрите, кто-то вдохновляется, кто-то получает от меня какую-то ценную полезную инфу, кто-то в принципе посмотрел в кайф и тоже счастлив так что спрашивайте я тоже буду снимать и по здоровью собственно куда я пропадал если кто следит за мной достаточно давно ну хотя бы года два в прошлом году летом у меня была большая проблема сначала там со спиной потом еще хуже с венами у меня был тромбоз глубоких вен это не поверхностное, я прям вот Глубоких, когда я каждый день, по сути, мог откинуться на тренировки, либо гуляя, либо еще что-то такое. Ну, то есть, это прям жесткая была тема. Было безумно больно, но с этим я справился за достаточно продолжительное время. Только-только восстановился, начал выходить на пик, поставил свои силовые рекорды и все, в принципе, четко, окей, двигаем дальше. Но вот, приехав в Москву, опять же, когда я начал выходить на пик, я проснулся, одним утром с температурой и после этого, скорее всего, это я не знаю, может быть была корона, может быть нет короче, по симптому у меня была такая же тема, вот прям абсолютно только уже на другой ноге и я просто в таком шоке был, в такой немного не то, что в панике, но у меня сразу говорят, так щелкнуло Неужели опять? Это столько денег туда нужно вложить, на лекарства, это все очень дорого. Это перетерпеть нужно, просто дичь, когда у тебя боль почти 2-4 на 7, и тебе абсолютно пофиг на все, что происходит, не говоря о том, что ты просто не можешь ходить, там ни о тренировках уже не, тем, не может идти речи. Вот, но, тем не менее, прошло не так много времени, меньше месяца примерно. Голодание мне очень сильно помогло, потому что оно снимает воспаление, и я сразу начал пить те лекарства, которые надо было пить еще год назад и который я пил год назад, не все, но очень многие из-за этого я быстро смог справиться с этой проблемой и вот сейчас, спустя месяц с того дня, когда это у меня первый раз появилось я чувствую себя гораздо лучше и думаю, что почти в принципе процентов на 90 с чем-то я это уже вылечил я вновь смог возвратиться к тренировкам а, как вы видели, даже возвращаться к становой тяге Огромное спасибо Лови за то, что он тогда Позвал меня тянуть, потому что если бы не он Я бы, наверное, еще долго не возвращался и Потому что боялся, в принципе, делать Ибо каждое движение может вызвать Как бы обратный эффект Но, тем не менее, рискнул, попробовал И получилось, и четко, да, я могу тянуть Я могу теперь приседать Ну, вот с приседом, кстати, потяжелее Потому что все-таки там, хотя, не знаю В общем, могу приседать, могу тянуть Могу делать кардио, могу... Да почти все могу сделать, кроме ударной нагрузки. И, соответственно, буду постепенно стараться возвращаться, показывать и прогрессировать. Главное, чтобы это все дальше не развивалось и делиться с вами. Короче, вот такая вот тема, фигня случается. Опять же, многое от нас не зависит. Главное, как ты к этому относишься. И самое главное, что ты, несмотря на все эти обстоятельства, остаешься верным самому себе, своим каким-то задачам, целям, принципам и двигаешь, несмотря на все, что, собственно, может произойти вокруг. Вот, я не хотел делиться этим с вами, потому что негативщик, как я говорил, это так хватает, но многие очень спрашивают, очень многие даже мне говорят, пишут то, что Диман, расскажи, Диман, покажи, а те, кто знает, они тоже говорят, почему ты не делишься, это может послужить какой-то мотивацией для других, там, не сдаваться, какие бы проблемы не были, да, но не, я не знаю, почему-то мне хочется это как-то скрыть, и показывать что-то только более позитивное, хотя, наверное, это не самое ужасное. Я не знаю, в общем, вот так вот оно есть. Спасибо большое за просмотр. До встречи.